Уважаемые коллеги, я сегодня хотел бы представить вам нового секретаря Совета Безопасности Николая Платоновича Патрушева. Вы хорошо знаете Николая Платоновича, знаете его послужной список. Он многие годы работал в системе органов безопасности страны, возглавлял Федеральную службу безопасности и, естественно, также был в последнее время постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации. Поэтому он прекрасно осведомлен о той работе, которой занимается Совбез, знает круг задач, который стоит перед ним, и я уверен, что с этой работой справится. Совет Безопасности у нас обладает самыми широкими полномочиями и во многом уникальными возможностями. По сути, участвует в выработке стратегического курса страны, его роль крайне важна в тех случаях, где требуется межведомственная координация между различными структурами и в тех случаях, когда требуется проводить глубокие аналитические изыскания. Рассчитываю, что и в дальнейшем Совет Безопасности Российской Федерации будет вырабатывать комплексные стратегические решения по всему кругу вопросов, относящихся к его компетенции. Очевидно, что очень многое зависит от того, как будет работать аппарат Совета Безопасности. Жду от вас проработанных и подготовленных решений в области научно-технического развития, оборонно-промышленного потенциала нашей страны по развитию ведущих отраслей экономики, а также реализации ряда крупных программ, таких, например, как экологические программы. Самое серьезное внимание полагал бы правильным уделить укреплению наших вооруженных сил, правоохранительных органов, совершенствованию борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Важное направление в деятельности Совета Безопасности ⁇ это международное сотрудничество. Оно также является одним из ключевых в деятельности Совета Безопасности как органа и, соответственно, его аппарата. И здесь нужно в полной мере учитывать ту ответственность, которую Российская Федерация несет в глобальном поддержании стабильности, в сфере глобального поддержания стабильности в мире. Это, наверное, наша важнейшая задача на международной арене. В заключение хотел бы искренне пожелать Николаю Платоновичу успехов. Рассчитываю, что аппарат Совета Безопасности – полной мере и на должном уровне будет решать все названные мною задачи. Спасибо. Клод вы что-то скажете? Да, Ваше Прежде всего, я хочу высказать признательность за доверие, которое вы мне оказали. Также хочу подчеркнуть, что, являясь на протяжении целого ряда лет постоянным членом Совета Безопасности, мне Приходилось сталкиваться, непосредственно работать с сотрудниками аппарата. И я думаю, что та работа, которую придется проводить вместе, будет эффективной. Задачи, которые вы поставили, мы, безусловно, решим. И полагаю, что вот и те коррективы, которые вы вчера внесли в беседе, мы тоже выполним. Спасибо, Николай Платонович. Спасибо.